И всем привет, мои Сегодня будем обозревать игру Warcraft Frozen Throne. Сейчас она уже загрузится и посмотрим, что это за игра. Итак, вот игра загрузилась. Нажимаем один игрок, сражение. И тут можно выбирать любую карту, какую мы хотим поиграть. Давайте поиграем в убежище. Нам предлагают выбрать расу. Я буду орда. Можно и выбирать врагов. Давайте слабо, потому что я еще плохо играю. Нехорошо. Враг будет у нас. Давайте ночные эльфы. Так выберу. Я вот люблю выбирать сразу карту, чтобы вся карта была открыта. Идет загрузка. Сейчас вот эти два, ну это рабы, они, короче, добывают всякие ресурсы. давайте построим хотя казарму пока что потому что нам нужно войска чтобы убить вот этих Так здесь есть отдельные отряды например остальные ну всякие вот эти големы там все остальные это самый наш главный короче босс и у него можно ну, давать способности, например у нас сейчас есть стремительность, иллюзии и смертельный удар. когда у нас будет 6 уровень, можно сделать стальной вихрь. Но мы пока что давайте сделаем смертельный удар. Нужно снимать еще работу, ну, чтобы. Надо строить эти. Сейчас. Ого, надо строить. Он строит сейчас у нас. Я, конечно, могу играть и с читами, но... Ой, с кадами но я не хочу так. Итак, у нас построились казармы. Тут у нас есть бугай, охотник за головами Через некоторое время мы можем его пролететь... Этого... Берсека. Берсерка есть катапульты ну, и всякие дополнения вот например я разберемся, который увеличивает запас здоровья плюс 100 единицы силы атаки плюс 3 единицы давайте пока что два буга на, да, логово и все таки давайте я включу чит я пока что поставлю на паузу, значит некогда же включусь итак у меня есть теперь чит, ой, код вот мы нажимаем я скопировал, вставляю если вам будет интересно, вот этот, чит, вот этот код будет в описании. Смотрите за моими монетами, они вверху, где на серебро. У меня она увеличивается. Вместе с деревом, золото с деревом. Ну вот у меня уже 150 тысяч золота. Нам больше уже кажется, не надо. Сейчас продолжу. Итак, мы продолжаем. Сейчас подожди, я посмотрю. Хуй что? И все продолжаем. Сейчас будем заборать наших героев. Итак, мы продолжаем играть. Сейчас вам покажу нечто эпическое. Я вас, пожалуйста, прошу, подписывайтесь на мой канал ставьте лайки. Чем больше лайков и ну, подписок, тем больше я буду видео вкладывать. И бугай. Сейчас я, короче, сделаю, что-то меня что начало влагать. Ну это понятно, потому что я снимаю сейчас бандикам. А, Кинь там. Да. <смех> Посмотрим, на что они способны. Ну, давайте на хотя бы этого. Ага. Давайте на кого-нибудь сейчас нападем хотя бы. Давайте вот на этих. Да, что-то мне не очень кажется, что будет хорошее. Ну, попробуем все-таки. Уже такой. Тут какая-то стая. Продолжаем за бандиком лаги лагерь а -а -а -а -а. да это не очень хорошо ну понятное дело потому что они сильнее сюда наша что то не нападает это Нас, как всегда, атакуют. А мы, как всегда, нападаем. Они а Сейчас все мои войска пойдут туда. Давай. давай, давай, давай. Давайте что-нибудь построим. Например, Алиса М. Dun -dun -dun -dun. <Medalist> так, теперь нам нужно построить такую хрень. Mm. Это что? Такой. Это вообще Мантио ученого? Нам разум в этой игре вообще не нужен, я так понимаю. Давайте напойдем охотников за головами. he poses green the да. Много чуприков. Вот теперь мне кажется, можно и на подачу. Давайте убьем. Мне нравится, как они говорят, это русское озвучка игры. Английская вообще ну, там ничего не понятно. Практически. Так здесь можно, ну, 3D делать, чтобы смотреть. Вид 3D.